Настолько реализовано в Украине, что в случае, если нужно будут, то будут призывать территориальную оборону. Обычные люди, которые никогда не держали в руках оружия и там еще там не служили, они никаким образом и никогда не попадут на фронт.